⁇-⁇-⁇, всем респект, братва! С вами радио 120 гигабайт и я женился. Это видео будет кратким рассказом о моей свадьбе. Сразу скажу, нормальный видос со свадьбы будет, то я не знаю, когда. Мне нужно получить все материалы, которые были отсняты другими людьми. Сам я, понятное дело, да, не снимал практически ничего. Мне хватало только на Инстаграм. Кстати, кто еще не подписан на мой Инстаграм, подписывайтесь. Там обязательно будет контент с медового месяца. В этом видосе я просто хочу поделиться с вами своим впечатлением, рассказать, что было, рассказать вообще, что я думаю про свадьбы и так далее, и так далее, и так далее. В общем, кому интересно. Если на данный спектр жесткий, смотрите видос, обязательно ставьте лайк, а кому не интересно, и пошли вы нахер. Давайте я сразу начну с того, что скажу, что я думаю в целом про свадьбы. Все вот эти вот свадьбы, которые люди там в Инстаграме у себя показывают, да, что вот она такие красивые, вот у нас там какая-то голливудская свадьба, вот у нас то все. На самом деле это все, конечно, красиво, это все очень классно, но на деле, когда ты находишься внутри всего этого, ощущается это все совершенно по-другому. Потому что свадьба это прежде всего бюрократическое мероприятие, которое заканчивается там вечеринкой. Но если вы меня спросите, какая твоя свадьба, Артем, чем она тебе понравилась, И я скажу... Да, это была одна из самых охуительных свадеб, на которых я был тут и не потому, что она моя, а потому что действительно это было круто, это было атмосферно, вы можете спросить кучу народу, которые были на этой свадьбе, которые в том числе у нас есть в подписчиках, что они думают по поводу свадьбы и как им зашло, не зашло. Но если говорить э, детально, то начало, конечно, было тяжелое. За день до свадьбы у меня был мальчишник. То есть вы представляете, как у меня состояние было на своей свадьбе, по крайней мере в самом начале, пока не выпил пивасика. За свой мальчишник хочу сказать огромный, толстый, жирный респект тем, кто помогал его организовывать, тем, кто приехал. Мужики, это было охуенно, я запомню это на все жизнь... А вы, ребята, к сожалению, ничего об этом не узнаете, потому что что было в Софии? остается в софии вот после мальчишника я проснулся в состоянии нестояния таком так сказать ко мне в 11 часов должны были приехать фотографы которые снимали нам собственно видео для свадьбы и делали фотки поскольку я был дома и честно я не очень хорошо помню Крис понятное дело дома не было она у себя там у родителей потому что по традиции я должен ехать там ее забирать и сейчас я не помню как у нас в россии также не также хрен его знает но здесь традиции очень чтут и родители сказали все она остается у нас а ты приезжай ее у нас забирай. Встаю в 10, иду в душ, приезжают к 11 э, фотографы, которые оказались очень милыми, очень классными ребятами, которые меня саппортили просто весь день. Они видели, какой я заебанный, какой я уставший. Но также они меня постоянно дергали, типа, надо пофоткаться, иди сюда, вот здесь встань так, здесь делай то, это все. Помимо всего этого, у меня дома было уже несколько человек, потому что ну, на свадьбу приехало ко мне лично больше 20 людей. Кто-то из России, кто-то из Польши, кто-то из Германии. Ребята из Польши остались вообще у нас здесь дома. Плюс э, мой друг из Германии, Адам, он э, приезжал там по помочь мне с волосами, что то сделать, что я сам ни хрена не умею делать с волосами. В итоге мы, мы вдвоем ни хрена не смогли сделать с волосами нормально. Это там была у меня обычная прическа, ничего особенного. Андрей Юдус тоже был здесь, потому что он мой свидетель, и он должен был принимать участие во всех этих ну, обрядах традиционных, которые нас заставили принимать участие, мы не сильно хотели. После довольно-таки муторной фотосессии здесь дома, когда я уже оделся, мы вышли ждать тачку и начались, собственно говоря, проблемы. На свадьбах всегда будут какие-то проблемы. Каких-то очень больших проблем, конечно, не было. Но идеальную свадьбу, прямо вот, чтобы все было четко и ровно, ну, крайне сложно сделать, обязательно что-нибудь либо в процессе организации, либо уже на, на самой свадьбе. Будет отваливаться, обламываться, идти не так, как надо, и это абсолютно нормально, ребята. Хотя, конечно, учитывая уровень стресса, который ты испытываешь, когда это все организуешь, воспринимается это все намного острее, чем должно. Потому что, по-хорошему, ну ерунда. К примеру, приехала тачка, на которой мы должны забирать невесту: красивый белый Mercedes, который заказал отец Кристины. Я на самом деле хотел лимузин, но поскольку тачку оплачивал батя, он сам вызвал Я буду оплачивать, вы ничего не будете оплачивать, из этого это я. И я сказал: ну ладно, раз ну, он оплачивает, пусть он выбирает. Мы купили украшение, которое на машину вешается, и не смогли его прикрепить, потому что в комплекте не было вакуумных липучек, чтобы прилепить их на машину. А как-то по-другому нам на машину эту хрень лепить запретили. Поэтому мы просто убрали ее в багажник и получили такое очень дорогое свадебное такси. Ну да ладно. В общем, поехали мы, значит, к Кристине домой. Там мы встретились с родственниками. Большое количество родственников, которые, естественно, приехали на свадьбу, было уже Дома у Крис и меня заставили выкупать невесту. Чувствовал я себя кошмарно, потому что что я, что Крис, ну просили этого не делать, но родители нас не послушали, потому что о, это же традиция, ой, ебаный в рот. Опять же, не хотелось их обижать, поэтому ладно, хрен с ним. Заплатил я им эти деньги, чтобы одни отдали мне наконец мою жену. Мы там немножко посидели, пофоткались, опять же, покушали, все нас там попоздравляли. И мы уже немножечко опаздывали в ЗАГС, поэтому я говорю, давайте, давайте поедем, поедем, поедем, пожалуйста, давайте скорее. Ну, они там что-то подожди, вот я ракие, вот. Давай, надо сфоткаться, там с тещей, надо еще что-то сделать. И, естественно, в ЗАГС мы опаздывали. Это еще то, что пошло не так, но на самом деле ничего страшного не случилось, потому что после нас там никто записан не был. Если бы был, вот тогда была бы жопа. Потому что мы-то, в принципе, приехали относительно вовремя. Но все остальные родственники, которые должны были ну, присутствовать, вроде как на росписи, они опоздали минут на 20. И я думал, что все, типа, ну сейчас мы вот без них просто пойдем, блядь, с Кристиной вдвоем, как дебилы, распишемся, они приятно этом скажут: а мы все, блядь, мы с женой, блядь. Спасибо большое, поздравляйте. Но благо там согласились в ЗАГСе нас подождать, потому что никто и не женился после нас, и было еще кучу времени. Все как раз гости начали подъезжать в основном туда к ЗАГСу, потому что оттуда у нас был трансфер уже до отеля, где мы отмечали. Сама роспись она была, ну, бюрократическая процедура, классическая. Мы зашли, музыка играет, какие-то слова на болгарском, которые я не понимал, уверен, они были приятные. Мне, кстати говоря, пришлось повторять клятвы на болгарском было жестко на самом деле. Система была такая, что женщина говорит мою клятву, ее эту клятву повторяет Кристина, я повторяю за Кристиной, потому что женщину я плохо слышал, естественно, я мямлил там, что смог сказать, сказал, вроде сработало. После Кристины конечно, нормально сказала, она так все знала, мы расписались, Надели кольца, поцеловались, все радуются. Нас потом тоже поздравляли после ЗАГСа, когда мы вышли. Мило, но обычно, обычно, вот роспись в ЗАГСе просто nothing special. Мы, если честно, хотели ее избежать, хотели вызвать человека из ЗАГСа просто сразу в отель. Но поскольку отель находится за городом, они отказались туда ехать, в итоге пришлось ехать в ЗАГС. Ну и, собственно, после этого мы уже наконец организовались в то место, где непосредственно должна была быть свадьба. Но у нас было венчание. Более того, это было православное венчание. То есть, если вы думаете, что у нас, у нас венчали, как в американском в сериалах, то, к сожалению, все пошло опять не так. Нас должны были венчать под аркой в виде сердечка. Очень мило выглядит, очень классно. Мы приехали, стульчики стоят, готовы. Мы, правда, опаздывали. Я сказал чувак, гони, пожалуйста, потому что, если мы опоздаем, священник может послать нас куда подальше. Священник не любит, когда опаздывают на венчание. Что это, какая-то плохая примета. В итоге мы на само венчание нифига не опоздали, потому что священник немножко опоздал. Приходим мы, значит, к этой церкви и говорим, вот там Венчание, вот давайте здесь. А они говорят, а нет, нельзя здесь. Мы вроде договорились, что типа, будет венчание вот здесь, вот под аркой. Они говорят, нет, вы должны венчаться в церкви. Церковь, чтобы вы понимали, размером вот где-то с эту комнату. Очень маленькая церковь, она находится прямо на территории отеля, что очень удобно, конечно, что можно там обвенчаться. Если у меня спросите, Артем, типа, зачем вы венчались вообще? Я вам сразу скажу, я человек нерелигиозный, но Крис очень сильно хотел венчания. А поскольку, как бы, ну вы понимаете, это свадьба, свадьба прежде всего не для жениха, а для невесты и для родственников и друзей. Я сейчас сказал, ну ладно, хочешь венчание, пусть будет. Но священник вот оказался, скажем так, немножечко... Так, я не буду ничего говорить плохого, да, иначе статья. В общем-то, не пошел нам навстречу священник и сказал, что максимум может обвенчать нас вот здесь перед церковью. Такая дорога, где машины ездят. Вот туда поставили стульчики, и там был вот этот обряд венчания. Классический э, православный ритуал, который длится слишком долго, можно было в три раза его укоротить, если бы они не повторяли все свои молитвы по три раза. Но это был интересный экспириенс. Ребята, конечно, угорали страшно. Странное штука, да? Ну, давай вот пропустим. Это длилось где-то около 45 минут. Очень сильно я устал. Андрюха там тоже в шоке. Ему там, э, как свидетели тоже приходилось э, в этом принимать участие. Но вот дальше все пошло так, как надо. После того, как мы обвенчались, мы пошли уже в ресторан. Там уже накрытый стол. Там, вот там все стало хорошо. Там были традиционные тоже всякие обряды свадебные болгарские. Но они были веселые и прикольные. Мы вошли, все красиво. Там розочки там э, к нашему столу. Дорожка белая, все здорово, отлично У нас не было тамады, у нас были диджеи Это два чувака, которые в принципе просто ставили музыку Но они также объявляли там обряды, которые шли по программе да И просто говорили нужные слова, чтобы организовать как-то гостей Из обрядов у нас что там было? Обряд, когда вы должны узнать, какой у вас будет первый ребенок Мальчик или девочка Там типа колес пенала какое-то ведро с водой Там внутри цветы были Как-то цветы должны были упасть Особым образом, что они там понимали Мальчик или девочка В итоге... Девочка, ничего против девочек не имею, но можно мне, чтобы если не девочка, то хотя бы, чтобы она была вторая, не первая. И вообще, на самом деле, не сладкая ей будет, если у нее будет такой пать, как я. Потому что ну, вот моя сестра может вам сказать, что я немножко строгий. Потому что, знаете, мальчики-козлы. Потом мы ломали хлеб, чтобы понять, кто будет главной в семье, здесь выиграл. Я, слава тебе, господи. Ну и, собственно, да, тут уже пошла свадьба, уже пошла вот эта вечеринка, про которую я говорил. И атмосфера была супер позитивная. у нас была классная музыка. Конечно же, был первый танец. Сам танец мы не стали ставить, потому что это кринжуха. Мы не какие-то там профессиональные крутые танцоры, чтобы в итоге не запороть все это. Плюс у нас совершенно не было на это времени. И мы решили, что давай пингвин денс вот этот вот, да, вот такой вот стандартненький. Просто выбрали песню, вот, танцевали под. L на Джона Can the love tonight? Отличная песня из Короля Льва, кто не знает, тот а бессердечный мразь. Если говорить в целом про плейлист, который у нас был на свадьбе, это плейлист был по большей части из песен хитов там 90-х, 80-х, начало 2000-х, да, то, что все любят, то, что все знают. Немножечко, мы ну, туда болгарщины тоже подкинули по заявкам болгар. Люди сначала кушали, пока все не напились, никто особо не танцевал, потом все поднажрали, уже начали потихонечку выходить на танцпол. У нас а, был огромный зал. Зал на 120 человек, у нас было и 50 с небольшим. Первый раз, когда я увидел этот зал, думаю, блин, слишком большой зал, куда мы тут? Будем хрен знает, где сидеть, далеко друг от друга. Но нет, все поставили так э, грамотно столы, что можно было очень легко передвигаться. Было огромное место для танцев. Справа сидели болгары, родственники там и так далее. Слева сидели э, гости из других стран. Грамотно, красиво. Я, естественно, был весь в бегах, там со всеми пообщаться надо, со всеми побегать, им внимание уделить. Естественно, нас там мы поздравляли, много слов было приятно сказано, хотя мы, вот эту вот часть, когда люди говорят «тосты», мы ее убрали из программы, потому что, ну, если кто-то захочет что-то сказать, он подойдет и скажет сам, либо возьмет микрофон и скажет «микрофон сам». А так заставлять всех говорить, там, счастье, здоровье, это мы решили, нахер это не надо. Все, кому надо нам сказать приятные слова, они нам сказали, и мы их услышали, это было здорово, классно. И сама атмосфера на свадьбе была очень позитивная, и вот здесь я уже начал радоваться, понимать, что свадьба крутая, и музон пошел классный, и мы начали танцевать, там, общаться, бухать, хотя не обошлось без интересных происшествий. Где-то через 2-3 часа после начала во всем районе, где находился наш отель, вырубило свет. Мы вывалили на улицу, потому что небольшое происходит, пытаемся потому выяснить, ну, вернут свет вообще или нет, что это за авария. Да, оказалась какая-то авария, но ее обещали устранить в течение получаса. Мы, короче, не теряясь, взяли бухло, вышли э, стоять перед отелем, пели там русские народные песни, типа мы идем с конем по полю вдвоем. Что-то еще мы там пели, бухали, короче, это тоже было прикольное приключение. Через полчаса свет включили, мы вернулись в зал, там дальше начали танцевать. Проблемы на свадьбе были, была слишком, например, громкая музыка, я четыре раза подходил к диджей, говорю, чувак, сделай потише, люди убегают из зала чтобы отдохнуть от музла давайте типа, найдем идеальную громкость чтобы и музыку было слышно и люди могли сидеть и общаться. мы нашли это через какое-то время люди начали уже там возвращаться все сидеть бухать все хорошо конечно понятно что курить выходили все на улицу А плюс там на самом деле действительно крутая очень территория отеля там фонтанчик бассейн там горы видно эту проблему мы разрулили там были какие-то мелкие проблемы что там закончились софт-дринки люди не могли намутить себе кока-колу фанту потому что блять нам сказать что они закончились я вышел разбираться в смысле у вас закончились и охренели, блять, у вас тут ресторан, как могут в ресторане закончиться софт-дринк? Я пошел говорю, что мне в магазины идти, блять, кока-колу покупать? Они да нет, у нас все есть, я не знаю, нас не так поняли. После этого все было нормально. Еда была отличная, но еду я, в принципе, до этого пробовал на дегустации, поэтому в ней я был уверен. Всем тоже все понравилось. И, в общем-то, потихонечку, помаленечку мы набухивались, начинали больше плясать, пошла музыка на заказ, можно было подходить, заказывать музон, мы там даже в итоге танцевали под «Welcome to Satrapy». Болгары немножко в шоке были, конечно, от этого исполнения нашего. Ну и как бы в итоге многие уже там напились, начали разъезжаться потихонечку. Родственники, конечно, которые в возрасте особенно свалили первыми, потому что, ну, они не могут с нами там до трех ночи тусоваться. В итоге мы закончили всю вечеринку тем, что устроили МОЖ под шикари. Тогда, в принципе, уже остались практически только свои ребята, поэтому никого мы в шок этим не ввели. Ну и после этого вывалили все на улицу, начали рассаживать всех по такси, параллельно, конечно, употребляя напитки спиртные, которые вынесли с собой. Это тоже была, кстати, прикольная часть, потому что ты вот так вот стоишь, все люди там вызывают такси, потихонечку так сваливают, и ты со всеми прощаешься, опять тебе там желаю всего самого лучшего. Ты, естественно, продолжаешь бухать с теми, кто еще на улице стоит. Ну, тоже такая прикольная церемония закрытия вечеринки. В итоге все разъехались, мы с Крис пошли к себе в номер, потому что отель нам выдал номер на халяву, как людям, которые потратили очень много денег. Номер, кстати, оказался офигительный, крутой, большой, там была ванна, которую мы, естественно, сразу налили с Крис, пену туда добавили. Единственная проблема что там не было мини-бара, и мне как дебил, там, в 3 часа ночи пришлось идти на заправку, которая была, прям совершенно рядом, чтобы купить вина, которого я выпил в итоге один глоток и сказал, все, мне больше нельзя, иначе я не справился с своим супружеским долгом, который надо исполнять было, естественно, обязательно. Но у меня все получилось, и я молодец. Ну и все, в общем-то, на этом, как бы, да, свадьба закончилась. Естественно, на следующий день там еще было куча всего, отвозили цветы, забирали там еще кучу спиртного, которая осталась, там было отвести родителям и так далее. Потом с ребятами встретились, пошли бухать, гулять дальше, и вот, собственно, на следующий день, в воскресенье, большинство из них улетело. Но, тем не менее, сама свадьба удалась, мое мнение. Почему? Потому что все остались довольны, я стал доволен, первая часть была муторная, долгая, тяжелая сессия и вообще в целом фотографирование это конечно кошмар полный чтобы сделать вот эти красивые кадры и так далее там кринж я с этого ловил тоже до хрена но это свадьба, но ты как бы люди должны это делать к сожалению, я думаю, что каждый ловит кринж на этом моменте, но я совершенно не жалею, что мы с Крис решили провести такую большую нормальную свадьбу потому что реально все очень классно повеселились был радостный классный повод новая семья, моя любимая жена рада, я рад, мы все с друзьями встретились в другой стране, они сюда ко мне прилетели, устроили меня офигительно мальчишник. Я устроил им офигительную свадьбу. Все довольны. Ну, все прошло на ура, ребятки. И еще раз хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто приехал, всем тем, кто желал всего хорошего. Всем тем ребятам, которые желали мне на стримах, там, в Инстаграме и в других соцсетях всего самого классного, замечательного. Тоже вам огромное спасибо этим видео. Я просто хотел поделиться своими эмоциями и сказать, что не бойтесь свадеб. Да, это стресс. Да, это геймер. Да, это никогда не так, как в кино. Но это все еще приятное, классное воспоминание, которое у вас останется на всю жизнь. И и, конечно, если вы прям против свадьбы не хотите, да, там шумные вечеринки не любите, ну, тогда, возможно, и не стоит. Хотя можно замутить свадьбу и спокойно, без денсинга, без э, всяких там обрядов, а просто собрать родственников за одним столом, сесть, покушать, э, послушать э, тосты и, собственно, на этом все закончить. Я просто считаю, что подобные события жизненные должны быть как-то отмечены в памяти. И в моей памяти это событие будет навсегда. Это было мега круто, это было супер красиво, очень позитивно и большое спасибо всем тем, кто был. Респекты жесткие, всем то желал всего классного. Тоже вам огромное спасибо. Чуваки, которые все снимали, должны нам сделать монтаж. Я не знаю, как они его сделают. Если сделают хорошо, я прям так и вылью. Если сделают хреново, ну, может быть, там сам что-нибудь подправлю. По идее, они мне должны прислать и оригиналы, да, то есть вот эти там несколько часовые видосы. Это, конечно, будет тяжело мне тогда все сделать, но я сделаю сам, если вдруг мне совершенно не понравится их результат. Но, опять же, когда это будет, я не знаю. А вы, ребята, ждите. Скоро будет влог из варной. Пока я в медовом месяце будут выходить видосы, хотя я, в принципе, собираюсь стримить. И самого медового месяца, конечно же, тоже Будет видос, тоже будет влог Ждите, это все будет на канале Не забывайте, пожалуйста, приходить на стримы Ставьте, пожалуйста, лайкосики, конечно, пишите в комментарии, Что вы думаете, вообще свадьбы нужны, они не нужны Собираетесь ли вы когда-нибудь жениться Если найдете свою половинку Мы ну желаем вам всего самого классного, всего самого хорошего И выражаю жесткие Респекты С вами был Мародер 120 Гигабайт Увидимся на стримах и на следующих видео Йоу